Ну что ж, народ, всем привет. Вторая серия по Walking Dead Saints and Sinners. Народ, такая просьба к вам, блять. Оставьте хотя бы комментарии, что ли. Чтобы я мог понять, что может поменять, что лучше, что хуже, я не знаю. Ну, хочется реально знать, как сделать контент, что ли, лучше, что ли. Так, у нас отсюда загрузка. Ай, блядь, это ж, наверное, тот момент, когда мы только подходили к этому хузовику? Да, блядь. О, ну похуй. Слушай, отверху зато сохраним. А у меня ничего нету. Карл, у меня ничего нету. Подожди, у меня есть нож. Ну, пистика нету. Ой, мама-мама, ну давай сейчас быстро тут соберем все, что мы делали в прошлой серии. Релик там уже заряжен. Это мы сюда положим. Давай-давай, посчитай, типа, э, положи, это мы тоже видели, пароли для военной базы, хуяк, сюда, батарея, такой хуяк сюда, хуяк а радио нужно включить, да? пошти А что там было? радио нужно включить, да? Подожди, мужик, тихо, где там заметки, какая там волна, выбор заметки, проклятое радио и, an 61 мой, я был Вот Водопад частота <coughs> If I can get this blasted radio repair, some... А, сам микрофон найти надо. Я понял. Микрофона у нас нету. Может, он тоже где-то здесь валяется? А что не выходите по ночам? По ночам эти микрофоники меня хуже видят. Чего не выходи. Давай бентягу возьмем с собой. Так я вообще такое, что сохранился бы? А -м -м, нихуя себе. А так сохраниться нельзя. Место успокоения. Отмель. If you are the bells А if you hear the bells rung. Если ты, короче, услышь колокольчик, беги. Здесь ч? Ну это этот мужик. Детей своих кормит или что он там? А здесь что? Бункер. Я понял. Из Зерга. Излил. Ну, резерв, короче, Лялин. Я понял. Здесь что. Тоже какое-то помещение похоже на бункер put meats, weapons. Ну, еда. А, что там? еда медицина оружие понятно и блять пошли я не знаю я не знаю сколько хрен у нас пропало все наша отвертка блин разберемся как теперь перезаряжать. так но ну, оно на шестерку у нас короче есть патроны сколько всего 12 Подожди, а там мужик этот, он все еще висит. Просто я хотел его срезать, потом он исчез, блядь. Нету, короче, мужика. Давай сюда сходим, что ли. Выходите по ночам. Может, микрофончик где-то найдем. Опа. Вот этот подгончик хороший. А стрела не сломается? А чё он красно подсвечивается? Типа все, ему хаюк. Скоро. Ладно. Два лук я пока оставлю в убежище. Пусть что-то не нравится, как он красным подсвечивается. Так, мистер Лук. Угу. И стрелу тоже сюда куда-нибудь, не? Не получится так. И... Я не хочу, чтобы она исчезла. Это утилизировать, скорее всего, да? Стрела? Короче, мы проебали стрелу, походу. Обидно, печально. Давай посмотрим, что там кто-то там у нас. А что, дверь заперта, да? Отпусти. Дверь заперта. Блин, ладно, давай в другую сторону пойдем. Но если ничего не будет, я не знаю, мы там выпьем, подождем утра. Так. Лейсап. Ладно, пофигу. вас он выйдет каким-то особым, что ли. Ага, а сюда мы, типа, можем отправиться куда-то. Ладно, пофиг, короче, пошли назад. Даже пробежимся, я бы сказала бы. Выпьем немного. Так ножек не проебал. Это уже радует. Давай. Все. День-два. Раннее утро. Ха. Ну куда? На отмель. Это что здесь? Похавать. Похавать это хорошо. Лекарство, чтобы восстановить максимальное здоровье. Понял. А нет, тут еще подгонов никаких не завели, не завезли. А, думал, книгу тоже можно взять. Все, подгонов больше нету. что, куда? Блять, давай поговорим, может, там дверь открыта. Дверь. Дверь закрыта. Ну, слушай, там тоже, блядь, там это пристань. И смысл. Назад. Пошли назад. И вот как, господа? Но при решении я понял. Не, я просто помню, когда мы сюда шли, там был еще какой-то проход. Куда мы, типа, не пошли? Вот сюда. Помните, тут такой мертв... мертвяк ходил? Господин зомби. Я вам не помешаю? Мистер Зомби, Мистер Зомби, Мистер Зомби куда-то свалил. Кто-то фонарь интересный. Ясно, если мистер зомби куда-то свалил? Ну, я не знаю, но, блядь, на самое начало идти, блин, не хочется. Да, давай сюда. Если мистер зомби куда и свалил, то сюда. Опа. Мистер Топоревич. Ты же не видишься, если я его возьму? Ну все. У меня есть мистер Топор. Что у тебя за суплая? Ладно, пофигу. Они все равно все пустые. Не, ну топор нашли, это уже, блядь, такой нифиговый бонус. Единственное, что здесь тупик, блин. Еще куда дальше? Я что-то не совсем понимаю. Мужик, не подскажешь? Блять, ну мы все осмотрели. Но скорее всего, нам надо как-то там с как-то повзаимодействовать, да? А ты пробежаться можешь? Мужик свалил, только жалко куда-то. Никого нету. Никого нету. О, что-то появилось. Ага, ну давай, отмель. Пошли дальше, как говорится. Нахуй бояться, у меня топор есть. Так, там женщина какая-то. Давай пойдем, спросим. Окей. Дорогого. Короче, потеряла мужа подожди управление я помогу да да да секонд флору на bloom engine My attention now. You've returned. Thank you. You will. Thank you. That is so kind. Here, take this key. I locked в in a room, second floor of the Blue Mansion, just up the street. <coughs> watch, looks like you've got the alarm in sync with the chiming bells that rile up the walkers every day. Smart. Don't want to be caught out in the open when this place is overrun by the dead. Oh, and, um, не переживай, Лест реквест Рубинс Веддинг Бен. Помогу, помогу, не ссы. Дорога. У меня еще есть мистер топор. Ты точно уверена, что хочешь этого? Не понял. Мужик, может ты? Да че он? Бьет обухом Почему он не прогубает его? И еще кто-то? Ты? Слушай, а это весело. Ладно, мистер Топор, пока идите за спину. он the second floor, он the engine. Mm -hmm. Ясно, понятно. О. Жди. Как ее сложила, а? наверняка что еще кто-то подожди мужик не знаю почему он так бьет иногда обухом Наверное, нам вот этот дом. А ты, в случае, мне ее муж? Не, слишком дубоголовый. Да умри ты уже. <свист> <свист> Топору скоро пипец. Слушай, а починить я тебе могу? Так, ну мне наверняка сюда. Опять же топор жалко. Может сломаться скоро. Ну и пофигу. Что-то у меня есть пачка сигарет. Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. Че это здесь за массовое захоронение? Ты не знаешь, Лятер? Он не знает. И там еще какой-то проход. Ага. Так и по поводу сказано второй этаж. Блять, интересно смотреть все уже с первого. Где-то моя отвертка. Так, я не понял. Куда я поебал не отвертку, а нож, Что сказать. Давай, пошли. Пошли, родимый. Стремно тут немножко у вас. Угу. Там какой-то выход, проход. Тут кто-то явно тусит. свечки зажигают. Так, и мы прошли туда, куда нам пока, наверное, не стоит. Нам надо этот дом этот изучить. Ага, я понял. Ладно, пофиг, давай там залезем, короче. Ну, погнали. Давай, подтягивайся. Чё? Да, да, ты сможешь. Отпускай. Отпускай, отпускай, не стесняйся. Отпускай, кому Блять. Ч ⁇ это такое? Может из ты за трейдер. Я <laughs> considered her family. Treated her as if как were my own flesh and blood. Yet she did not hesitate to betray me. She tried to turn my dearest and most loyal friends against me. Oh, her treachery knows no bounds. She is desperate and will do the same to you. Do not be fooled. Mayb Noir is <coughs> <with your> <sighs> <sighs> пошли мама креппасите спички что это бухло тихо не падать Твой ножик в эту руку, а тебя в эту. Так, да, конечно, тут был мистер топор. Фонарик сюда. что там еще спички еще спички ну, в принципе можно подзабить немного инвентарь давай сюда спички и это сишки были нифига себе нашел Еще сишки. Кто-то здесь покурить любил явно. Кто-то явно любил покурить. Это что здесь блестит такое? Это просто свет так оскакивает. У, -у, У мистер зомби закурить есть эх чем не покупаешь Гады. И ножик, блядь, еще сломается скоро. Ага, вот ключик сюда, да? И зомбак ходит, мистер Зомбак, а вот и твой муженек, <звы> <звы> я на муженька последний нож потратил. Бля, я не хотел. Я не хотел пули тратить. Так как теперь стать? Вот так вот, кстати. не остался остался полуполоманный топор. Блять, хули тут так темно, блядь? Я в фонарик раз бедный трясу, трясу, трясу, трясу, блядь. Я нихрена не видно. Оооо. Вот эта тема. А как тебя перезаряжать? Ну, походу есть патроны да, да поставьте эту статуэтку несчастную то есть можно так я понял М -м -м. Ладно, я понял. Давай топор, короче, в руки. А тебя за спину. Все? взял, взял. Топор сейчас все равно один хрен сломается. Ну, мужа я твоего нашел. Калин нет у тебя мужа больше а что конкретно его так эта комната тянула откройте Короче, могут в обход этих зомби пойти? У, у, у меня баталика садится на окулусе. Что-то такое? Это робот? Слезы мусор. Давай, топор, пока здесь полежу. Пофиг. У нас в хозяйстве все сгодится, да? Еще Сиди. Еще какой-то мужик. Отдохнуть прилег. Да, мужик? Мужику пофиг. Ложка Это, наверное, типа все Металл, там, вот эту вот всю херню Собирай, крафти, там, топор делает, да Новый Давай, короче, будем весь хлам собирать Типа, вон, банка там может какая Еще херня какая-то. Давай всю, всю херню, короче, соберем. Что здесь есть. В Крафт, Крит, пойдет все. Кроме вот этой херни. Так, ну я тут все осмотрел, типа. Ну тут я типа вот такой хуяк-хуяк-хуяк обошел. Надо еще туда сходить, сюда вон сходить. Сюда сходить, блядь. Давай, откройся. Мадам. Вы там как? Не реагирует. Квайся, блядь. Есть тут дома? Ой, блядь, еще один дробовик. Слушай, приятель, куда мне тебя? даже в таком ничего себе в таком состоянии ой мама а еще, а еще один дробовик я не смогу взять да тоже как-то вот так к Что ты хочешь есть пара типа да ты возьмись. А, сломанный, он сломанный, блядь. Нахер надо. У меня он там лежит, не сломанный. Есть кто дома? <связь> Ножик. Ножик это хорошо. С ножиком можно обороняться. Ты что такое? Так, ну это понятно все. Давай, я всю эту херню заберу, заберу. Так, блять, сука, подушку не надо забирать. Блять, темно еще как. Ладно, похуй. Я думал, просто может какое-то пособие по оружию там, знаете, лежит там. Ебать! Что тут у тебя? Библия. Ну, как бы тяжелые времена. О. Ты полная или пустая? Пустая, нафиг ты нужна. Хотя, подожди, что ты даешь? Острые предметы. Ну, наверное, типа хреновые ножи можно крафтить. что всякого мусора полно блять ковородка ну наверняка много металла даст топор топор блять где мой топор дожди а виктор да где Вот дробовик. <смех> Пошумели мы тут немного. Сейчас зомбати, блядь, тут соберутся возле дома. Ну все, мы, короче, уголя дали. Микро, блядь. Вот это вот точно, это вот квестовый, это вот надо. Так, мужик, я тут немножко восстановлю выносливость, ты ж не возражаешь? клей ну, давай возьму клей пускай будет клей клавиатура пускай будет хули ты пускай будешь это что валя валяется ящик с припасами вот это хорошо это я возьму точно мужик, хуяк, хуяк по мужику, блять, фонарик возьми, ну все, понятно, так, отвертка, блять, тем временем, отдай, Слушай, полезный ты мужик оказывается. У -у, у, у нас инвентарь почти забит. Ладно, народ, чё? А, Пиздатая серия получилась, да? Так. Как сохраниться? Ладно, давай, возобновим. Не знаю, выйдем тут с этого здания. Я просто хотел уже закончить серию. Потому что он долго идет. Долго и продуктивно. Я мог, конечно, я бы сейчас прямо сохранился. Тем более у меня околос почти разряженный. Не знаю, он может вырубиться в любой момент. И что? И куда вы? И все. Че, надо выбираться из этого здания? Ай, блядь. ХПшки нету. Надо бинтоваться. сходим к той девчонке, я не знаю, скорее всего квест дастся, и скорее всего будет сейвик. истерегайся колокольчиков я помню твали я пошел мужик мужик Куда вас тут блять только? <тихонные> Твалет, тволе, тволет, тволет, тволет, твали. Я сдох, да? А -а -а. ладно, короче, не хотела такого.